здравствуйте дорогие очень рада вас видеть сегодня замечательный день в лос-анджелесе и я очень очень рада рассказать вам сегодня тема которую мы выбрали почему силы воли может не хватать и силы воли действительно может не хватать и иногда мы не понимаем почему а это очень, с точки зрения гипнотерапевта, это очень понятная история. И сегодня я вам расскажу, как гипнотерапевты работают с силой воли и как мы находим те блоки, которые мешают нам, которые мешают нам создать эту реальность, которую мы хотим. И вот... Например, какие могут быть примеры? Вот сейчас недавно был Новый год, и, конечно, очень многие придумали много желаний, много резолюций, вот этих, которые мы пишем, да, обещаний себе на Новый год. И мы знаем, что всегда в декабре, в январе больше всего покупаются абонементы в спортзалы, потому что мы очень-очень-очень хотим, чтобы что-то что изменить, мы обещаем себе. И вот проходит неделя, два, три, кто-то держится месяц, и Начинается потихоньку все разваливаться, мы все возвращаемся на круги своя, начинаем меньше ходить в спортзал или меньше делать то, что мы хотим. Если кто-то хотел реагировать, иначе он будет реагировать точно так же, как реагировал. Если кто-то хотел добавить в свою утреннюю рутину еще какой-то элемент или какой-то убрать, постепенно он возвращается. И мы постепенно возвращаемся туда, где мы были, и а потом обижая себя внутренним голосом, но ну как же так ты не смог, и как же так у тебя не получилось, мы еще немножко накрываем это чувством вины, и получается совсем тяжело. Поэтому сегодня я хочу раскрыть для вас все карты, как это выглядит, как работает наше подсознание, как оно нас задерживает и как можно с ним договориться. Меня зовут Александр Тараканов, я клинический гипнотерапевт, и специалист квантового гипноза высшего уровня, моя практика в Лос-Анджелесе, еще я веду программы личностного роста. О чем мы будем, и опять возвращаемся к силе воли. Как работают гипнотерапевты? Как вы это делаете? Вы заходите в подсознание, открываете, что-то там перемешиваете, перепрограммируете. Да, это очень хорошее слово, потому что действительно наш мозг, это как очень сложный локальный компьютер, но он не находится... В изоляции. Он находится в сети, то есть мы соединены с другими локальными компьютерами, с другими людьми, мы соединены, у нас есть Wi-Fi, мы соединены с душой, с нашей метафизической командой, с нашим гидом и еще, еще, еще, и весь этот антураж работает на нас. Смешно это сказать, но действительно так действительно все создано для того, чтобы у нас получилось, чтобы у нас сложилось, и чтобы цели нашей души, которые мы поставили на, на этот опыт, чтобы мы их действительно выполнили. Сейчас я вам представлю модель, как работает клинический гипнотерапевт. Клинический гипнотерапевт – это гипнотерапевт, который работает с тем, что он видит. Кто-то реагирует не так, хочет поменять реакцию. Кто-то грызет пальцы, хочет перестать их грызть. Кто-то курит, хочет бросить. Работает с поведением. Работаем с тем, что представлено. Иногда мы еще работаем, конечно, с мотивацией, с разными страхами. Как мы работаем? Какая у нас модель? Я ее повторю, некоторые уже ее знают, но она всегда, мне кажется, по-новому открывает еще и еще. Подумайте о том, что вы бы хотели поменять сейчас. Вот я буду рассказывать, какая логика у гипнотерапевта. Подумайте, какое у вас есть поведение, которое вы бы хотели поменять, и попробуйте ее в эту модель вложить. И вот мы говорим, что как будто человек рождается, чистый лист, немножко у него там есть рефлексов какой-то памяти но это все минимальная часть и вот он с нуля до восьми лет начинает принимать информацию извне как локальный компьютер который набирает на свой жесткий диск информацию еще еще еще еще для того чтобы набрать ее много действительно много мы не можем ее фильтровать поэтому в это время ребенок не фильтрует он не критически не мыслит Вся информация, которая приходит, он ее принимает. Она может ему нравиться, она может быть ему неприятной, но он ее собирает как знание об этом мире. Вот что-то понравилось. Плюсик, мама погладила, друг пригласил в гости, было приятно, люблю дружбу. Вот это сказал, не буду с тобой играться, не нравится. Вот школу отвели, не понравилось. Вот хорошую оценку получил, понравилось. Вот день рождения, и было вкусно, понравилось, и весело с ребятами. Там еще что-то не понравилось. И вот мы собираем свои минусики и плюсики. И это наша база данных. Наша база данных. Потом вы начинаете обращать внимание. Обычно где-то... Я думаю, уже где-то 6-7 лет эти начинают это делать, и я очень рада всегда это видеть. Когда у нас начинает, мы начинаем закрывать эту крышечку. Мы как будто закрываем вот этот наш контейнер. Очень плотненько. Это наш вот внутренний ребенок, это наше подсознание, то, что психологи, психотерапевты, гипнотерапевты называют подсознанием, это вот эта детская наша часть. И вот мы аккуратненько закрываем, очень бережно складываем и закрываем ее критическим мышлением. Критическое мышление. Закрываем аккуратно и наверху мы начинаем настраивать. Мы начинаем настраивать. Здесь у нас есть сила воли. У нас здесь есть логика. У нас здесь есть анализ. Да, все что вот как взрослый мы думаем соображаем у нас есть принятие решения осмысление какие-то то есть то что уже вот вот здесь cerebral кортекс, то что вот вот тут у нас есть да вот и когда каждый раз когда приходит какая-то идея извне сначала мы принимаем ее нашим первым фильтром и наш первый фильтр говорит да это имеет смысл. Да, я проанализировал это, я сравнил, э, я что-то почитал, я что-то вспомнил, я поговорил с кем-то, и вообще мне кажется, что это правильно. Да, я, наверное, исключу сахар из своей еды. Наверное, так. Это действительно мне будет очень-очень хорошо. Логикой мы приняли решение. И вот мы начинаем действительно действовать. Мы действуем, как вот эти резолюции Нового года, надо идти в спортзал, все идем, но постепенно под вот этой как подо льдом да есть у нас глубина 88 процентов нашего мозга это подсознание и только 12 критическая часть и вот по них постепенно мы что-то делаем а внутри идет сложная работа и когда эта идея не, не, не, не есть меньше кушать сахара не есть сахар приходит подсознание она начинает там сравнивать Угу. Интересно, что там нам у нас про сахар в нашей дата-базе, Что там есть? А, сахар это наш друг, он всегда помогает вам, если плохое настроение, поел тебе весело. А, да-да-да, сахар никогда тебе не бросит, всегда он есть, и, и, и вот везде, а вот друзья могут... Бросить, кто тебя настроение поднимет, если не я. Сахар это праздник, это какой-то, наверное, или день рождения, или что-то еще. И вот постепенно говорит: а зачем нам этот сахар убирать? Нам с ним очень хорошо. Давай мы берем эту идею. И эта идея улетает далеко-далеко. И постепенно, через 3-4 недели, даже меньше, нам становится просто очень тяжело делать самые простые вещи. То есть тяжело вдруг съесть другой завтрак, тяжело вдруг отказаться от торта, тяжело это-это, потому что вот эта часть, 88%, она всегда перевесит, это большинство, ее больше. Это клиническая модель человека, она может нравиться, может не нравиться, она работает что делает гипнотерапевт когда к нему приходят хотел сказать в гости когда к нему приходит клиент он вводя его в состояние транса открывает красивую дверь заходит вовнутрь находит минусики эти убеждения эти знания, которые мешают, которые выталкивают идеи наружу, меняет их. Если нужно на минус, минус поменять на плюс, пожалуйста, и наоборот. И тогда, когда идея придет еще раз, она не получит такое отторжение. Да, вот это то что делает клинический гипнотерапевт и это работает это работает работает работает до какого-то момента однажды ко мне пришла женщина и говорит я очень боюсь водить машину я боюсь водить машину именно на быстрых дорогах береги мы их называем freeway когда высокая скорость и это мешает мне в моей жизни я не могу устроить свой бизнес она была инструктором по йоге я не могу ездить туда, и туда она приехала с Хавай. И вот, говорит, я сделала все, любые терапии, которые можно было сделать, я уже прошла. Ну вот последнее, что выбрала, это она выбрала 4 квантовый гипноз. Когда мы идем, мы просим подсознание показать нам самое релевантное место и время, где есть загвоздка, где вот этот блок стоит. Иногда нас ведут в эту жизнь, иногда в прошлое, иногда между жизнями. Нас отвели в прошлую жизнь. И первое, что она увидела, она увидела, что произошла авария, она мужчина, немножко после бара выпила, по-моему, какой-то у нее был разрыв с любимой и в расстроенном настроении бар, потом машина, и авария на повороте врезается в дерево и умирает моментально. И потом мы, конечно, это убрали и почистили, и все сделали. И потом она говорит, ой, я поняла, я всегда боялась ехать, поняла, всегда боялась ехать. Именно когда вот такой поворот дороги. Да? То есть никакими захождениями сюда менять на плюсики, на минусики не помогло бы, если бы не открыли мы то, что мы открыли. И поэтому следующий гипноз, которым я больше всего люблю заниматься, но нельзя одно от другого убрать, это все равно, что иногда человек занимается хардвар, компьютером, а иногда мы работаем в сети. Так вот, следующий вид гипноза, который мне очень-очень нравится, называется квантовый гипноз. Когда мы говорим, что человеческий мозг не существует в изоляции, человеческий мозг существует в сети, и вот, например, если здесь внимание души, и это душа, душа и здесь у нас есть еще другие души которые эта душа может соединиться и конечно здесь у нас есть другие майнд другие люди с которыми мы можем тоже вот здесь соединиться и конечно же у нас есть тело которая перерабатывает все, что мозг не в состоянии переработать, мы складываем в тело. И когда мы ко всему это относимся, как к огромной большой системе, которая слаженно работает и имеет свой смысл, и мы только часть этого механизма, но часть, которая фокусируется и принимает решения, вот тогда мы совсем по-другому решаем проблемы. Тогда, возможно, эта проблема вести машину или проблема с этим сахаром с целом, мы начинаем спрашивать, отлично, а тело, как было выбрано душой? Почему душа выбрала именно такое тело, которое склонно, там, любит сладости, или которое очень легко, эм, которое, скажем так, эм, Тяжело сделать себе дисциплину. Потому что именно над этим душа хотела работать. Вот именно эту задачу она поставила. И тогда мы совсем по-другому относимся к тем привычкам, которые хотим поменять. Мы видим большое зачем. Мы не просто так идем в этот зал и стараемся. Мы не просто так стараемся по-другому реагировать на то, как ведет себя наш подросток, ребенок или малыш. Мы не просто так ä, стараемся быть более смелыми или более э, э, проявлять волю. Не просто так. Мы видим большую картину, мы понимаем, зачем. И тогда это сделать легче. И тогда не нужно ходить сюда, потому что эта программа уже сама переключится, когда подключается Душа, когда подключаются наши духовные наставники. Вы знаете, что высшая Я во время… Регрессия, которую я делала, может поменять все. Она может абсолютно поменять организм. Я слышала, как кости складывались на место после долгих лет, когда они были на месте, как э, матка с -с -с становилась опять прежнего размера э, после многих лет, что она в течение 8 или 9 лет была увеличена. Прямо ты видишь, как это происходит. Человек чувствует, как у него уходит или что-то приходит, как что-то рассасывается. Это действительно удивительный процесс. Это удивительный процесс. Но никогда подсознание не даст больше, чем человек готов принять. И вот это очень важно. Никогда подсознание не даст больше, чем вот эта часть готова принять. Потому что если она не готова принять, она отвергнет эту идею. И постепенно вернется назад. Поэтому всегда мы спрашиваем, а что еще? Есть ли что-то еще, что нужно понять, осознать, принять для того, чтобы это изменение произошло? Поэтому я считаю, что и та, и другая модель, которую я вам сегодня рассказала, поэтому рассказала обе модели, они замечательные. И они великолепно работают. И одна без другой не может никак. И поэтому на той программе, которую мы делаем 6 месяцев, мы работаем и над этими как работать с локальным компьютером и что делать, когда ты выходишь в сеть, что там есть, и какую информацию для себя можно взять, как можно поменять себя, улучшить себя. И поэтому эти резолюции и вот эти vision boards, когда мы рисуем, что мы хотим, на каком-то уровне, вот это важная мысль, которая сегодня мне пришла, я очень хочу донести до вас, что очень важно ставить цели. Потому что если мы не ставим цели, то мы будем следовать целям других, других людей. Действительно важно. Но с другой стороны, когда мы доходим до уровня мастера жизни, когда мы в уровнях развития духовного доходим до своего мастерства, это то, к чему ведет программа, которая создала и эти ступеньки, к мастерству есть одна лекция здесь в группе я ее потом положу как линк к этой как ссылку чтобы вы посмотрели первые 10 минут я объясняю развитие мастерства как внутреннее мастерство развивается и когда мы находимся на уровне мастера то тогда визуализации вот эти рисунки и так далее они больше не работают для нас нам нужны другие другие тулсы. Почему? Потому что наша манифестация становится очень быстро, когда вы начинаете ощущать синхронности, которые происходят вокруг, когда все складывается именно так, как вам бы хотелось, вы находитесь там. И я вам не рекомендую больше на этом уровне ставить цели и целеполагания вот такие, как мы делаем, когда мы в начале своего пути, потому что ваша манифестация почти моментальное, и мы не всегда, как люди, ставим свои цели, которые действительно нужны нашей Душе. Мы ставим цели, которые обусловлены нашим воспитанием, которые обусловлены как что родители ожиданиями других людей, культурой, в которой мы живем. но это не всегда те цели, которые ставит Душа. Но если просто полагаться в тот момент, что вас ведут, что все в мире происходит для вас… И вы слышите это, вы слышите свою интуицию, движетесь вперед именно с ней и ставите цели, которые приходят к вам интуитивно в этот момент. Вот это мастерство и вот это то, когда действительно ты чувствуешь, что ты в потоке, когда и действительно теле, цели своей Души мы исполняем. И Вселенная нам помогает. Это тогда, когда вы ощущаете, что вы часть всего, вы не единица, когда вы как в этом не единица, а вы часть огромного-огромного мира, подключаясь к этой энергии, и когда мы можем к этой информации, когда мы можем подключаться к другим сознаниям и брать как... Как знаете, раньше копировали диски или кассеты, да, вот эта информация переходила. Таким образом, мы можем своим сознанием любую, любые знания, любой опыт, мы можем его принять себе. И, конечно, он не приходит в словах, он приходит энергетически, раскрывается потом. И вот это мастерство. И вот туда мы стараемся, каждый мечтает быть там. И это каждому дано, мы с этим правом родились там быть нам дали это тело эти этот мозг но не дали к нему инструкцию а он действительно мы действительно мы действительно маги и мы действительно можем очень много и когда я готовилась к этому эфиру мне вчера я купила цветы которые вы видите сзади и меня не очень привлекли потому что на них была вот такая вот дырочка было написано магия это то что ты создаешь то что ты создаешь сам и это действительно как вот то чем я бы хотела закончить сегодняшнюю лекцию у нас есть еще медитация которую мы сделаем Магия это то что мы создаем сами и сегодня мы с вами сделаем небольшую медитацию в которой вот что мне бы хотелось чтобы произошло я еще раз вернусь к этой таблице и я хочу сказать, что наше Высшее Я – это как будто взрослый, мудрый, добрый, любящий родитель, который находится между желаниями души, которые ужасно любопытна и все интересно попробовать, и между возможностями нашего тела, которые смертны, и поэтому ужасно, осторожно и аккуратно в этом мире. И когда душа со своим импульсом и интересом с любопытством дает какую-то идею, тело принимает это частично или может просто отторгнуть, потому что это слишком сложно, это слишком опасно, но больше всего почему? Потому что мы очень консервативные. Мозг наш очень консервативный. Он готов создавать еще раз и еще раз и еще раз ситуации, даже которые вам неприятны, которые приносят результат не лучший, но которые он знает, какой будет результат. Вот в чем дело. Он знает, какой будет результат. Но вещи, которые мы знаем, какой будет результат, значит, что мы ее создаем еще и еще раз. Мы просто повторяем. Это стагнация. Мы как будто уходим назад. Поэтому нам нужно всегда обращать внимание на импульсы души. Душа стремится вперед. И тот, кто между ними, как взрослый родитель, говорит, ну что душа, что ты хочешь? Я хочу это, это, это. Ну что тело, что ты можешь? И вот эти маленькие шажки, которые может сделать наша мы в трехмерной реальности, вот эти шаги всегда приведут к чему-то большому, если делать регулярно. И вот почему эта программа, которая 6 месяцев, она 6 месяцев, это не одна сессия как я делаю, потому что когда я делаю одна сессия квантового гипноза, 4-5 часов, да, потрясающие результаты, да, удивительные реализации, и да, 30-40% того, что человек принес, он получает, но остальные 60% — нет, не всегда. И что мы просим у наших клиентов? Пожалуйста, слушайте запись хотя бы раз в неделю. И когда через полгода кто-то приходит и говорит, я спрашиваю, ты слушал запись? Нет. Как-то все время не получалось, как-то все время складывалось так. Я сначала думала, что ну, какие же могут быть ленивые люди, им же все дали. Вот только бери, слушай, у тебя все сделается в тебе. И мне не почему? Но они не ленивые. Нет. Потому что вот эта часть начинает вступать. И эта часть начинает говорить: подожди, а что там эта идея? Нет, нет, нет, нет, сейчас будет все по-новому. Ой, это будет страшно, нужно будет опять все анализировать. Поэтому давай лучше эту идею отвергнем. И создаются все ситуации вокруг. И больше всего нам помогают, конечно, еще наши а, важные взрослые, и наши, наша среда, наша семья. Потому что любое изменение в системе а мы находимся в системе заставляет всю систему меняться система тоже не хочет меняться поэтому когда дорогие мои я хочу сказать с каким уважением отношусь к вам кто идет в развитие кто идет в рост понимаете что вы а, не просто меняете себя вы меняете свою семью вы меняете своих детей вы а, это рост для всей системы в которой вы находитесь и первый кто идет туда, для него самый сложный, самый действительно больше всего блоков, потому что вы работаете не только со своими блоками, вы работаете с блоками еще своей э, семьи иногда целого рода я преклоняюсь перед вашей смелостью мужественностью и я вас поздравляю за эти решения даже маленькие шаги вперед они кажутся маленькими но они очень существенные а сейчас я попрошу вас сесть удобнее я попрошу вас удобненько сесть мы начнем нашу медитацию а кто-то может хотеть прилечь ничего пожалуйста но она буквально 10 минут и всегда когда мы начинаем работать мы начинаем с нашего расслабления всегда мы начинаем с тела наше тело это та тот компьютер, в котором наша душа, тут сложнейшие биологические, нанотехнологические, какие слова, компьютер, в котором наша позволяет на душе, нашей душе пройти этот опыт, и мы всегда с благодарностью обращаем на него внимание. И сейчас я попрошу вас просто сосредоточиться на своем теле, поза, в которой вы сидите, дыхание. Обратите внимание на свое дыхание, поверхностное оно или глубокое. Поменяйте его на глубокое, осознанно сейчас, своим желанием. Мы можем менять процессы, которые автоматически, можем вклиниваться в них и менять их так, как нам хочется. Сейчас обратите внимание, как вы сидите, где центр тяжести вашего тела, где вы упираетесь, что поддерживает вас, упирается ли спина, как чувствуют себя ноги. Здороваемся с телом. И сейчас пройдитесь внутренним взором, как теплой волной расслабления по всему телу, кто-то может хотеть начинать снизу, подниматься вверх, кому-то приятнее сверху спускаться вниз. А сейчас я попрошу вас представить, что где-то над вами собирается, формируется свет. Красивый, серебристый, светлый поток. Как река, как серебристая река энергии, которая целительная, приносит покой, мудрость. Она опускается к вашей голове, проходит через темечко и заполняет ваше тело постепенно, приятно и спокойно, как вода, прозрачная, светлая чистая кристально чистая энергия заполняет вашу голову. И если где-то есть ощущение напряжения, можете расслабить их своим желанием, своим намерением, своим дыханием. проходит через шею, все маленькие мышцы шеи расслаблены, грудная клетка, плечи. Если вы ощущаете, что как будто бы на ваших плечах, как будто какой-то груз, метафорически я говорю сейчас, вы можете его поставить в сторону, отпустить. Сейчас он вам не нужен, он всегда будет там потом, если вы захотите его поднять, но сейчас оставьте его там, он вам не нужен. Опускаемся ниже, по спине. Спускаемся, все мышцы спины отпускают, расслаблены, подготавливая тело к очень приятной работе. Мышцы живота, торс, просто обратите на него внимание, ничего не нужно делать. Просто вашим вниманием проходим по вашему телу. Бедра. Ноги. Позвольте этой энергии света двигаться за ваше внимание и наполнять ваше тело спокойствием, балансом, развитием, ощущением, что все возможно, все регенерируется. Все, что не нужно, исчезает в этом свете, растворяясь с нем. И даже если не всегда легко представить визуально, просто ощутите расслабление по всему телу, покой и расслабление. Вы приглашаете это ощущение. и радушно встречаете его. И сейчас я попрошу вас, чтобы вы представили, что где-то в центре вашего тела, в районе солнечного сплетения, может быть, чуть ниже, представьте свет, который символизирует свет безусловной любви. У каждого может быть свой. Какая у него текстура? Насколько он яркий? насколько он большой, и поиграйте с ним, может быть, его увеличить, уменьшить. Может быть, он может заполнить большое пространство вокруг вас. Если не удается увидеть, просто представьте тепло в этой области тела, И это один из уровней вашего Высшего «Я». И именно этим светом можно растворять блоки. И сейчас просто с любопытством попробуйте подвигать этот свет внутри вашего тела по ноге спустить его вниз, поднять вверх по другой ноге. Может быть его лучи двигаются, да он остается на том же месте, просто поиграйте с ним внутри вашего тела. Посмотрите, насколько легко ему двигаться. Куда бы ему хотелось двигаться? Если есть какое-то место, где он хочет задержаться, позвольте ему задержаться там подольше. Он знает этот свет, что он там делает. Это интеллигентная энергия, которая работает вам во благо. И это упражнение. Я вам рекомендую делать, когда вы просыпаетесь или идете спать, в это время мы находимся в этом измененном состоянии сознания. И очень легко менять, исцелять этим светом. Значит, сначала мы пропустили свет через темечко, да, пригласили его, потом сфокусировали его в центре нашего тела, поигрались с ним больше-меньше, и потом направили его туда, где нужно наше внимание и исцеление. Это ваш инструмент. Это ваши возможности, и вы контролируете это, как вы хотите. Позволяйте этому свету вас лечить, давать вам больше энергии, если она нужна. Когда нас спрашивают, говорят, "Все внутри тебя, мы спрашиваем, а где? Где оно? Вот, вот это тоже внутри вас И это очень-очень хорошо Постепенно Прям не хочется возвращаться Такое приятное ощущение С этим светом Постепенно возвращаемся Знаем, что всегда можно вернуться Всегда можно вернуться в этот опыт я оставлю это видео здесь в группе. Если кто-то захочет попрактиковаться еще раз, постепенно возвращаемся, открываем глаза, обнимаем себя, можно постучать ножками о пол, напомнить телу, что мы проснулись. Угу. Я очень-очень была рада вас видеть, ощущать. Я приглашаю вас. А у нас будет в марте уже наш следующий пятидневный семинар. Буду рада, рада вас видеть. Если кто-то чувствует, что ему интересна программа, пожалуйста, обращайтесь ко мне, с удовольствием расскажу вам еще. Шестимесячная программа личностного роста, самогипноз, путь к мастерству жизни. Я вас обнимаю. Всего вам хорошего, хорошей, хорошей недели. Всего доброго.